Я на Марс на днях лечу, ящик водки захвачу. Меня встретят марсианки. Эх, конца не будет пьянки. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самой актуальной информацией по игрушечке Among Us, или же Среди нас. Ну и в сегодняшнем выпуске речь пойдет о довольно-таки крупном обновлении под названием Роли и Космические Кубы, которые вышло совершенно недавно. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому поставь, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Но взамен за твои лайки я буду радовать тебя такими годными, крутыми проектами, как Among Us и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Роли и кубы является последним крупным обновлением под кодовым названием 20211109, который был выпущен недавно и теперь доступно совершенно на всех платформах. Оно включает в себя совершенно новые настраиваемые роли и полностью новый магазин плюс систему прогресса. Коротко про новые роли, что это собственно такое и как вообще это будет проявляться и на что влиять. Новые роли это совершенно новый уровень игрового процесса Among Us. Игроку будут доступны 4 совершенно новые роли, которые добавляют достаточно немало таких сложностей, привнося в игру совершенно новый игровой процесс и новую механику социальной дедукции, которую многие уже так полюбили и знают. Более подробную информацию можно будет подсмотреть в настройках лобби, когда вы войдете в игру. Итак, какие же есть у нас роли? Первое, это у нас ученый, который будет получать доступ к совершенно всем жизненно важным показателям в любое время. Можно будет выполнять задания по подзарядке аккумулятора и так далее. Инженер может использовать вентиляционные отверстия, а ангел-хранитель, в свою очередь, будет создавать защитный щит вокруг оставшихся членов экипажа. Ангел-хранитель Насколько я знаю, действует только тогда Когда игрок помер И из режима духа может активировать эту способность Ну а роль, которая будет добавлена предателю Или же импостеру, будет называться оборотень. Даже судя по тому, что я сейчас уже назвал Уже становится интересно и интригующе Каким же а, сложным все-таки станет процесс После введения вот этой системы ролей Прям очень сильно хочется посмотреть на это Ну и все роли, что я сейчас перечислил Будут целиком и полностью настраиваемые Можно будет какие-то добавить, можно будет удалить Также можно будет изменить вероятность И даже изменить индивидуальные способности но это что касательно ролей. Также будут введены космические кубы. Космические кубы в основном будут предназначены для того, чтобы находить в них какие-то интересные элементы косметики. Для того, чтобы сделать имидж своего персонажа более футуристичным и незабываемым. В данные космические кубы будут входить совершенно новые возможности настройки, как бесплатные, так и платные. Косметика будет достаточно разнообразной и вещи сделают вас еще более уникальными и незабываемыми. Также будут дополнительные домашние животные, шляпы и шкуры и многое другое. Система открывания косметики будет представлять собой такую своеобразную ветвящуюся систему, в которой постепенно можно будет выбирать те или иные косметические элементы. Вся косметика будет носить чисто визуальный характер и никак не повлияет на игровой процесс и не даст игроков никаких преимуществ. Также с введением этого нового DLC разработчики предупредили, чтобы игроки внимательно прочитали сначала инструкцию, как правильно нужно со всей этой косметикой взаимодействовать. Так как косметика будет применяться только один раз и к определенному персонажу, и если ты играешь на разных устройствах, лучше всего связать твою учетную запись, для того чтобы не потерять прогресс, не потерять приобретенную тобой косметику. При этом в игре должно появиться специальное окно, которое предупредит тебя, каким же образом это правильнее всего будет можно сделать. Сделать. Различные космические кубы будут покупаться за разного типа валюту, такую, например, как бобы или же звезды. Но их содержимое можно будет разблокировать с использованием еще одной валюты, такой, как капсулы в игровом процессе. Ну и коротко про все вот эти новые совершенно э, ресурсы. Бобы у нас будут выглядеть вот таким вот образом, как вы сейчас видите э, на скриншотике. Это будет ресурс, получаемый в ходе обычной онлайн-игры. Использовать эти бобы можно будет для того, чтобы выкупить косметику и некоторые космические кубы в магазине. Внешне эти бобы напоминают фасоль. Далее такой ресурс, как звезды. Такой ресурс, как звезды, можно будет приобрести только за реальные деньги. Эти звезды также можно будет потом потратить на покупку космических кубов. Но только, я так понимаю, какого-нибудь премиум уровня, скорее всего. Ну и такой ресурс, как капсулы, представлен тоже перед вашими глазами. Он будет выглядеть вот в таких трех вариациях. Также эти капсулы будут собираться в процессе игры, если только у вас активирован космический куб. Каждый космический куб будет иметь отдельный тип контейнера, связаны с его содержимым и вот эти вот самые капсулы они не могут быть переданы между космическими кубами если честно информация на этот счет пока что достаточно противоречивая достаточно сложно представленная но я думаю по ходу игры будет несложно разобраться уже понимающим людям также в этом dlc у нас будет возможность теперь раскачать нашего персонажа получив при этом определенные очки опыта которые будут начисляться в зависимости от игрового времени данные очки опыта будут являться множителем для такого ресурса как бобы или или же капсулы получаемых каждый раз когда вы получаете новый уровень ну и каждый тип валюты можно будет сохранить в совершенно любом количестве на своем аккаунте и в будущем разработчики обещают выпускать гораздо больше предметов для покупки на игровую валюту ну и немножко информации про связывание аккаунтов достижения и многое другое теперь наконец-таки у нас ввели в игру достижения по поводу связывания аккаунта будьте с этим осторожнее используйте одну и ту же учетную запись на всех устройствах для того чтобы не потерять свой прогресс свою игру игровую валюту и так далее. Они также яро напоминают, чтобы игроки обратили внимание на игровые инструкции, которые будут предоставлены после загрузки данного DLC. Из примечаний хочется отметить то, что такой ресурс, как звезды, которые можно будет приобрести на Nintendo Switch, можно будет использовать только на Nintendo Switch. DLC пока что на этапе тестирования. И со временем все это будет более гибким образом взаимодействовать с различными платформами и можно будет переносить валюту в любой из своих аккаунт. Будь то ПК, будь то nintendo switch будь то какое-то еще мобильное устройство разработчики сказали что они над этим работают по крайней мере и это уже не может не радовать еще разработчики указали про некоторые обновления связанные с изменением клавиш такое действие например как вентиляция больше не привязано к кнопке основного действия и для того чтобы выпустить воздух нам нужно будет нажать всего лишь на на в на клавиатуре или же кнопку на правом плече на контроллере такая функция как саботаж больше не привязана к основной кнопке действия ну и чтобы получить доступ к карте саботажа придать могут просто открыть свою карту используя клавишу tab на клавиатуре или же левый триггер на контроллерах. если же у вас есть особая роль доступ к действию для этой роли осуществляется с помощью клавиши f на клавиатуре или же правого триггера на контроллерах это включает в себя вентиляционную способность инженера также хотел дополнить про достижения они будут доступны только на тех платформах на которых они есть В частности это касается стима но ну, больше пока что я не знаю где будут реализованы эти самые достижения но в Steam я уже проверил они точно имеются также статистика которая влияет на ваше достижение, будет сохраняться тоже на всех платформах, связанных с этими достижениями. Ну, тоже касательно, друзья, Стима. Ну и для того, чтобы разблокировать какое-то достижение, я думаю, не надо объяснять, вам дорогие друзья как это делается ну вкратце просто поясню чтобы разблокировать достижения нужно просто в игре выполнить какое-то фактическое действие и все, также разработчики в данном DLC поделились датой релиза для Xbox и Playstation игра стартует в релиз 14 декабря, декабря текущего года, так что любители консолей будут очень даже рады такой новости и точно так же могут присоединиться к другим игрокам полететь в космос и создать новую команду и возможно найти совершенно новых друзей себе, ну и также разработчики упомянули про то, что они сейчас достаточно плотно Работают над игрушечкой Among Us И в ближайшем будущем планируют ввести Какую-то интересную новую карту Также они планируют добавить совершенно Другие какие-то роли и другие особенности Игрового предпроцесса На самом деле очень приятно слышать, что игра у нас Развивается, разработчикам можно пожелать Только удачи и успехов в этом плане А что ты, зритель, думаешь по поводу совершенно Нового обновления по ролям И космическим кубам? Напиши, пожалуйста В комментариях, мы с тобой непременно все это дело Обсудим, ведь у братишки Scratch есть отличить нас Особенность отвечать на совершенно все комментарии которые ты мне пишешь но ну, а на сегодня это пока что вся информация касательно нового dlc продолжай играть только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует